Хотились в компанию Альтера за покупкой нового автомобиля. Свой сдали в тайден, условия отличные. В принципе, выбором очень доволен. Мы купили новый автомобиль. Спасибо компании. Спасибо,